В данном уроке рассматриваем очень простую стратегию, но в некоторых случаях она бывает очень эффективной. И я покажу на примере, как ее можно применять. Алгоритм очень простой. Работает он на разных таймфреймах, от минутки до дневки его используют. В данной стратегии очень много различных доработок было, потому что для данной стратегии есть робот-обратный импульс. Не зря он называется обратный импульс. Эта стратегия именно импульсная. Принцип очень простой. Если мы, у нас появляется белая свеча, и мы вы, идем выше его, ее хая, мы открываем лонг. Если у нас появляется черная свеча, и мы падаем ниже ее лоу, мы открываем шорт, короткую позицию. И, соответственно, обратно. Робот может работать исключительно в реверсном режиме, то есть вы всегда сделки либо в лонг, либо в шорт. Стопы можно ставить вручную, можно использовать торгового робота, фиксированные стопы ставить. И сейчас мы посмотрим пример настроек, и я на, на графике объясню принцип еще раз, как работает данный робот. Когда он хорошо работает? Утренняя часть э, дневной сессии. После открытия. Ну, не на открытие, а через 5-10 минут. Хорошо работает после БКВК. После того, как из БК рынок вырывается в какую-то сторону, появляется импульс, и вот... Э, После импульса это как раз и есть последовательность свечей одного цвета очень часто. И на новостях прекрасно стратегия данная работает. И в данном уроке посмотрим пример работы данной стратегии на фьючерсы и на Газпром. Еще раз объясняю принцип данной стратегии. Появляется белая свеча. Белая свеча, у нее есть некий хай. И как только следующая свеча превышает данный хай, мы входим на этой свече в лонг. Не дожидаемся закрытия следующей свечи. Есть сформированная белая свеча. Вот она. Как только мы хай превышаем на следующей свече, мы открываем лонг. И обратите внимание, вот очень часто возникает такое движение: белая, снова белая, снова белая. Обратите снова белая. Но вот последняя белая свеча она уже хай не превышает. Но мы все равно находимся в длинной позиции, в лонге. До того момента, пока не появятся следующие условия. Черная свеча, то есть обратная ситуация. Вот черная свеча, у нее есть некий лоу. И как только мы после черной свечи падаем ниже лоу, мы открываем короткую позицию. Открываем короткую позицию и находимся в ней, пока не появится обратный сигнал. Видите, как правило, черные свечи, у них часто такая ситуация, что каждый раз уменьшается high свечей, уменьшается low свечей. До того момента, пока движение не останавливается. Вот когда движение начинает останавливаться, тогда вот это условие как раз нарушается. И на этом основан вот принцип робота обратный импульс. То есть эту стратегию можно автоматизировать. Можно поставить ограничение по торговле. Вот как раз я ставил с, 10 до, с 10, 10 до 12. На фьючерс, прошу прощения, на фьючерсе Сбербанка мы данную стратегию рассмотрим. И есть еще дополнительно здесь вот условия защитная дельта. Это вот как раз вот это превышение выше уровня хая То есть можно поставить некий лак На тот случай, если свеча вдруг случайно Захватит Ну, закроется В моменте будет выше предыдущей свечи Но не намного то есть на 1-2 пункта Защитную дельту можно различные выставлять И вот при таких простейших настройках Мы сейчас посмотрим Что у вас могло бы произойти на Сбербанке Если вы запустили данного робота На утреннюю торговую сессию точнее на первую часть основной сессии при данных настройках начинаем разбирать что у нас происходит на рынке запускаем в 10.10 данного робота начинается поиск сигнала и первый сигнал белая свеча и дальше мы закрываемся не закрываемся а превышаем хай вот этой белой свечи наша первая сделка мы входим в лонг и пока не окажется что появится черная свеча и мы начнем опускаться ниже ее лоу. Вот здесь возникает обратный сигнал. И поскольку мы в реверсном режиме, то мы сразу переворачиваемся в шорт. Третья сделка убыточная, но затем снова идет плюс. То есть мы опять переворачиваемся в лонг и закрываемся плюс. Давайте приблизительно посчитаем, сколько у нас было прибыльных и сколько у нас было убыточных сделок. Первая сделка закрылась в плюс. Ставим плюсик. Дальше убыток. Дальше хороший плюсик получился у нас снова плюсовая сделка дальше убыток плюс плюс поставим его пожирнее маленький плюсик убыток небольшой плюсик дальше получается опять плюсовая сделка обратите внимание что несмотря на то что после белой свечи сформировалась черная мы в шорт не перевернулись. Стопов у нас в данном случае не было. То есть, если бы мы, вот эта свеча была бы не белая, а мы бы ушли ниже лоу черный, тогда был бы здесь открыт шорт. Но этого не случилось, и получилась плюсовая сделка. Затем убыток. Снова убыток, но небольшой. И дальше плюс. Здесь опять возникает такая ситуация, что с одной стороны, вроде бы здесь чередование постоянно свечей, но нету сигнала открытия в лонг. То есть, как только появляется белая свеча, но мы хай не превышаем. Белая свеча, но 5 хай не превышаем. Идет у нас снова плюс. Вот здесь, наверное, единственный самый большой вот здесь вот убыток возник. И снова плюс. Время 12 часов. Мы закрываем нашу позицию. И мы смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать прибыльных сделок. И раз, два, три, четыре, пять. 6 убыточных сделок. Вообще отличное соотношение, даже лучше получилось, чем я торговал по стакану. То есть вот такая стратегия, она может работать, она действительно работает, но в течение, скажем, дневной сессии она будет работать у вас хуже. Если вы запускаете там на дневных графиках, ну это отдельная тема для разговора, изначально вот эта стратегия подразумевает такие э, э, ловить импульсные движения. То есть мы должны ловить импульсное движение, а когда у нас самые хорошие импульсы и когда хорошее движение, это как правило после открытия до 12 до часу дня. Возьмите данную стратегию на вооружение и можете ее использовать в своей торговле как в ручном режиме и проще конечно при помощи торгового робота обратный импульс. Спасибо за внимание.